С 1 марта Google обещает перейти на Mobile First, и то, что это будет не одновременно по всему миру, дает время тем, кто любит оставлять все на последнюю секунду. И вот эта секунда наступает, еще есть время подготовиться. Привет, это Мария и новости Digital. Изначально Google планировал полностью перейти на новый тип индексации в сентябре 2020 года. Однако позже, в связи с пандемией, решил перенести дедлайн на более поздний срок – март 2021. Как выяснилось, это тоже не окончательная дата. Вероятнее всего, часть сайтов будет переведена на новый тип индексации после 1 апреля. Что же такое Mobile First индексация? Это когда Google индексирует в первую очередь мобильную версию ресурса и ориентируется на нее при ранжировании. Отслеживая трафик на сайт, вы будете видеть рост количества посещений со стороны смартфона Googlebot, а кэшироваться будут мобильные версии страниц. Почему Mobile First? Потому что это не только мобильный индекс. Если у сайта нет адаптированной под мобильное устройство версии, в индекс будет включаться десктопное. Однако отсутствие Mobile Friendly версии может негативно сказаться на ранжировании сайта, а ресурс? который будет более удобным для мобильных пользователей, потенциально сможет получать более высокие позиции и в десктопном поиске. Как подготовиться к Mobile First индексации? Если ваш сайт является адаптивным, то ничего дополнительно делать не нужно. Важно только убедиться, что мобильные страницы быстро загружаются, а изображения и другие динамические элементы оптимизированы для мобильных устройств. При этом важно помнить, что после перехода на Mobile сорс индексацию контент, скрытый во вкладках и под ссылками типа «нажмите, чтобы прочитать», будет обрабатываться так же, как и контент, видимый по умолчанию. На что обратить внимание при адаптации, мы расскажем в следующих видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Академия Вебком. До встречи!